И всем привет, с вами снова я, Скайзакид. И с нами сегодня опять играет э, Зозик. Да, Зозик? Скажи людям привет, как всегда. Не хочу. Ну и ладно. Ну, в общем-то, мы здесь э, вот строим дом. Ну, достраиваем. Сейчас мы, мы, ну, мы с Зозиком собираемся строить еще, ну, третий этаж, как бы, один этаж мой, один его. Не. Да. Вообще-то в двухэтажной в ачивке. Ну, ачивка двухэтажный. Ну, ладно, давай достроим тогда так. Пусть так будет. Двухэтажный, пусть будет хорошо. Мы будем сейчас просто здесь обживаться. Комнаты будем делать. Слышь, да, иди достань доски, комнаты делай. Раздел имущества еще будет. Так. Ну вот, мы строим. У нас какая-то темница получается. Из Дом из... <смех> из чего? Из булыжника. А первый этаж красивый. Да, кстати, вот первый этаж четко получился, конечно. У нас. она И все. Так. Вот первый этаж у нас четко, конечно, получился. Не буду спорить. О, кстати... Я вам хотела о чем -то, о, кое о чем сказать. О, яблочко. Хорошо, это хорошо. У нас вот <coughs> здесь тут морковка появилась. Это и. как ее? Ну как ее. А, карто картошка, да, картошку. Все, картошка. Я уже себе комнату сделал. Давай мне еще. Ну, просто раздел. Раздели. Ага. Кстати, у нас. Вот здесь вот появилось еще. У нас вот Георгий, он почему-то лысый. Не хочет? Да, здесь где-то Анжела еще бегает. А это их не на сыновья. Или дочь. Ну, или дочки, да. Мы их спауним, спауним, спауним. Mm -hmm. Наверное, кого-то зарежем скоро. Но Георгия, я думаю, мы не будем резать. Или пустим на мясо. А зачем резать их? На мясо, которого нет они же мясо не дают как я и говорил на мясо которого нет так я все песочка наберу Ох, песочек песочек а место для рыбалки точно здесь у нас появилось. 15 ну хватит думаю Так, где? А, где у нас печка? Вон а, там вот, вот он, на полке. Нашел, нашел, нашел. Песочек. Так, ну сейчас у нас песок делается. Так. Ты там мне. Конечно, себе все, все сделал, ну, конечно, молодец. Ну так, ладно. Ч? Это лак? Ладно, понятно. Не Ты Не-не-не, о чем о жизни. Это моя. Это мой дом. Ну, моя комната вверху. А я вот так вот съела. Я буду умным человеком. Так. Пускай здесь не получится. Так, ну давай так вот. Себе привык. Я себе уже освещаю. Плюс кто Я их, мне как-то этих. Кого? Жалко, ну, Георгия и его остальных детей. Да ладно, расширять будем. Ты что? я в хожу тут штаны хотя бы наден да да на кау штаны Ой, а ты вообще голый какой -то. ну и ладно о все снова стали шерстяные оп вот и отлично оп. кстати <смех> раз. Что там задумал? А, это. <смех> угу. А ты как думал? Надеюсь, все получится по-честному. Так шесть. Угу. У меня синяя шерсть. А, то есть лоб красной пыли, пыли можно мне забрать, да? Ага. Угу. Ну хорошо. Что мне не хватило было... одной красной пыли? Красная пыль, что такое? А? Может блок? Блок, блок. Успокойся, просто успокойся. Так да. Эх, у нас тут четыре красные пыли. так. Что я хотел? А, точно. а где у нас факела? А? Куда ты факела спрятал? не спрятала я уже тут осталось 9 факелов на да. я вниз их пину Молодик наверное там все осветил конечно взялся и все осветил вообще красавчик почему я вообще то весь этаж осветил я для себя потратил всего лишь четыре факела. Ты что там стекла взял? Нет. Тебе кто-нибудь звонит? Нет. Меня зато звонит. Давай отлучайся. Вот так вот. Куда все стекло делать? Какое? В панели. Ты вообще про что? Ветер, давай быстрее. Что быстрее? Так, погодите. Так, мы снова с вами мне просто звонили. Да, тебе останется, останется. Так ему писать теперь легче. А? Теперь писать легче. Все, у нас еще 13 панелей у данья зачем дай а я тебе все отдал не хотел же и все отдавать ну ладно вот Так, сюда я сажу все свое оружие. И броню заодно. Буду себе еще один сундук для блоков и для, для... для... А себя. я себе верстак собственный А, ну во, хорошо. Я сделал два стака палок. У нас дерева много. но на улице растет. А, ну понятно. Тогда я понял. И у нас четыре забора. Да? Да. Я все палки потратил. Молодец. Что? Нажимная разве только делается из дерева? А? Нажимная плита разве делается из дерева? Только. Только. все я привел в рабочее состояние все. откуда у нас синяя шерсть а я весь этот потратил понятно можешь не говорить тебе не легче ли было по покрасить а а я что сделал а, да? так вот откуда синяя шерсть взялась я покрасил Ох, Петрович. Держища. Надо бы пойти поохотиться на них во всех. Ох, железненький. Пойду да с Пускаем Петровича. А? Ты что его убил уже? Ой, там Крипер, короче. У нас лук есть, стрелы есть. У меня есть лук. А. Я, кстати, я бы не хотел, чтобы ты его взял. Скелет в дом зашел. Ты не против, да? Мне нужны стрелы. Что где стрелы? это будет. А, где треву уже накопал? Я э, слышь? Я домой. Или спасся. А? Тут ничего не бумкало. Да я понял. Нет, там что-то все-таки бухнуло. Делать. Ты что? С, а, ты это расширяешь. Я думал, ты морковь. А где? Где морковь и, и картошка? Вот она. Вот морковь у меня. А картошка? Она была здесь? Она вообще туда была? Ну, тут что-то взорвалось. Что-то взорвалась Ладно, мы без косточки остались. Надеюсь, нам выпадет счастливый перышко, так сказать. Сейчас сколько ко костной муки? Чего? Костной муки сколько? Ну, вообще косточек тогда? Не знаю, не смотрел. Посмотри, что там делать Я ищу пропавшую картошку. Вон, Нам, Кстати, надо сделать ферму. Ты не забывай. Ферму. Чего? Картошки и моркови. Я в этом не участвую. Ты конечно, ты что? Это же работа не для тебя. Я сейчас собственную печку сделаю. Делай, делай. Верстак так есть, а печка нет. И уголь сварую у тебя. Все, у нас теперь нормально. Это я, я думаю, еще буду делать. Так, подваливают ФПС а без фотосов. Так сделай мне, короче, эту. План, пусть. ай яй яй яй Нам все-таки с тобой понадобится. Эй! О, золотое яблоко, откуда? Это я делал, не трогал это на всякий случай. Вообще оно мо должно быть, получается. М -м -м. Ты чё потратил, этот? Кого? Кого я опять потратил-то? золотая яблоко золотое яблоко крутое молодец сделал с хавой мою яблоко а сейчас реально с хавой ну, смотри хавой хавой ну смотри смотри я сзади Машка, помню, что-то неинтересно есть. Круты вообще что-то мало. Вообще неинтересно. Да, будем потом на, на какой-нибудь другой карте сниматься. Я не знаю, где... Ладно, я еще найду, где я буду делать. Морковка. Морковка, морковка. Я сейчас буду делать ферму моркови. А зачем в разных местах? А? Я знаю, что ты очень сильно хочешь. Я знаю, что ты очень сильно хочешь. А у нас поршней нету. А хотя нафиг. О, Дим. О, блин, Дима. Зозик, как делается? ЗОЗИК Выключай видео, нафиг Так, ну, всем спасибо за просмотр Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Удачи С вами был ЗОЗИК ИСКАЙЗАКИТС Я дам, опять же, ссылку на его на канал Не поймаешь, не поймаешь Не поймаешь Ай! Ай-яй-яй-яй-яй Шо? Шо? Отправляйся в бездну Отправляйся давай Пошл вон, пошл вон, давай, давай а пошел. Эй, у меня вообще-то эти. Кто? Кто а у тебя? Алмажные И что у меня это у меня не только понож. А, у меня эти ботинки и шлем алмазный. Я не ножу жить. Эй, да отстанет все, все, все. Брейк, брейк, успокойся. Да успокойся, ди... все харе, да ты надоел. Все. Зозик, блин. Зозик, ну, блин, ну ты че творишь, а? Отдай броню. Она там валяется. Красава, блин, у меня опять заело, но я тебя ненавижу тебе понятно. Сейчас. Отлично, вообще, отлично, отлично, браво. Ч ты психуешь-то? <смех> не психую, ну, ну, Да ну! А, что не уйти. Так. Ну ладно, всем пока.